Здравствуйте, меня зовут Елена Гладкова. И я специалист по интермодальной терапии экспрессивными видами искусств. Бывает такое, что в жизни трудности не заканчиваются. Круговорот событий снова и снова закручивает нас. Мы не успеваем услышать себя в этом круговороте событий. А ведь хочется почувствовать крылья за спиной, почувствовать легкость, наслаждаться жизнью и собой в этой жизни. Я приглашаю вас на занятие «Арт Релакс» – ключ к быстрым и позитивным изменениям в вашей жизни. На этом занятии вы сможете восстановить контакт с собой, научиться слушать себя, свои мысли, научиться быть чутким к своему телу, к своим чувствам, к своим эмоциям. Подарите себе время, наполнитесь, расслабьтесь и получите удовольствие от жизни – и станьте счастливыми.